Mr. Good добрый день. Добрый день. дело? На Западе данные президентская конка рассматривается как состязание между вами, представляющими реформаторский мир, и господину Зиганом, который хотел бы развернуть часы назад, то есть это реформа против старого. Так ли вы воспринимаете? Отчасти это так, и это так потому, что коммунистической партии сегодня в России не удалось до сих пор избавиться от того, что делает ее чрезмерно радикальной. Коммунистическая партия Сегодня настаивает на пересмотре итогов приватизации целиком и полностью. Коммунистическая партия настаивает на, на пересмотре прав собственника. По существу предлагает национализацию и конфискацию значительной части, значительной части имущества. В этом, в этом смысле и в этом контексте, конечно. Соревнование идет между вот этими двумя подходами. Я, наоборот, считаю, что всякого рода манипуляции подобного свойства губительны для моей страны. И самыми лучшими, как у нас говорят, пожеланиями вымощен от дорога в ад, мне кажется, что ничего хорошего из национализации, конфискации экономика страны и политическая сфера страны не получат. Мы получим только новый виток противостояния, разрушения и в политической и в экономической сфере. Most... Uh, каково, по, по вашему, наиболее uh, важное личное качество, uh, которое необходимо для российского президента? Я думаю, что это важно для любого политического деятеля, а для России тем более. У нас население устало от, от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами. Поэтому мне кажется, что основным качеством должна быть искренность и настойчивость в достижении тех целей, которые публично провозглашены. Одна из э, вещей, которую вы постоянно подчеркиваете, заключается в <кхм> укреплении обороны и вооруженных сил, э, для того, чтобы иметь возможность отразить внешнюю ингрессию. А, считаете ли вы, что это действительно э, ваш приятный сил, мне кажется, что такая трактовка моей позиции является извращенным представлением о том, что я в действительности говорю. Я всегда говорю, говорил и продолжаю утверждать, что российское государство должно быть сильным. Но это подразумевает не укрепление обороноспособности страны, что является только одной из составных частей сильного государства. Если хотите, то можно сказать иначе. Я полагаю, что государство должно быть эффективным. Вот, может быть, это будет более точным и более понятным термином для западного зрителя и слушателя. Дело в том, что за годы реформ, за годы попыток преобразования экономики социальной и политической сферы очень многое в нашей стране было разбалансировано. Как я уже сказал, одной из главных проблем является расхождение между теми ценностями, которые показываются в стране, и тем результатом, которого мы добиваемся. В значительной степени это связано с тем, что органы власти и управления находятся в состоянии, при котором они не справляются с функциями, которые должны выполнять. Вот все это вместе, все это вместе если будет приведено в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, позволит полагать, что государство будет усиливать свою основную функцию арбитра в... Арбитра в в том, чтобы все правила, которые государство предъявляет обществу в виде законов, исполнялись. И исполнялись единообразно в отношении всех членов общества. Если мы добьемся такого состояния, тогда мы будем считать, что государство окрепло. Но, разумеется, без силовой составляющей, без правоохранительных органов и вооруженных сил это тоже невозможно. Но хочу подчеркнуть, что упор сделали исключительно в сторону силовой составляющей неправильной и абсолютным приоритетом в развитии России не является. С словами, сигнал, который вы обосылаете, совершенно ясно. Сила, о которой вы говорите, ничего не имеет общего It's с возвращением к холодной войне. Это внутренне изговора России. И отношение... Знаете, я... Я не ставлю своей задачей и не намерен посылать какие-либо сигналы, кому бы то ни было. Я просто объясняю свою позицию. Позиция заключается в том, что наша страна должна быть сильным, мощным государством, дееспособным государством, эффективным. Должно быть государством, в котором и граждане, Российской Федерации, и все те, кто хотят работать, сотрудничать с Россией, либо жить здесь, чувствовали себя комфортно, чувствовали бы себя защищенными, чувствовали бы себя, если хотите, на простом языке, в своей тарелке всегда, чувствовали бы себя все психологически и морально, и экономически комфортно. Вот. Но это совсем не значит, ничего общего не имеет с агрессивностью. Если мы будем снова и снова возвращаться к терминологии холодной войны, то мы никогда не забудем про саму суть тех проблем, которые переживало человечество 15-20 лет тому назад. И мы-то в России в значительной степени уже давно избавились от того, что связано с холодной войной. У меня складывается впечатление, что, к сожалению, наши партнеры на Западе все еще часто очень остаются в плену прежних представлений и рассматривают Россию как потенциального агрессора. Это абсолютно неправильная картина о нашей стране, неверная. Она мешает развитию нормальных отношений в Европе, да и в мире в целом. И глядя на сегодняшние результаты, видно, что мира, а, наверное, это Мы с вами вне рамок этого интервью в начале беседы говорили о спорте. и вы знаете, что я с детства занимаюсь спортом, люблю спорт. Вот Нас всегда учили, что к любому партнеру, противнику нужно относиться с уважением. Это значит, что всегда нужно исходить из того, что он где-то в чем-то сильнее тебя, где-то может тебя обыграть. Поэтому я не склонен полагать, что дело сделано, и, как у нас говорят, дело в шляпе. То есть, э, кампания закончена, и э, не считаю, что имею право чувствовать себя победителем. За, э, за Андреевичем Зюгановым, э, вообще за Коммунистической партией, достаточно широкая социальная база поддержки. Ведь э, хочу обратить ваше внимание на то, что не пользуясь никакой... Э, никакой э, Поддержкой в средствах массовой информации, особенно в электронных средствах массовой информации, коммунистическая партия имеет устойчивый электорат. За нее проголосовало на выборах в Думу свыше 6 миллионов человек. Это ведь что-то значит и должно заставить нас задуматься о том, почему это происходит. Недостаточно сказать только, что это протестный электорат, который недоволен своей жизнью и ну, много других объяснений этому феномену, да? но нужно провести анализ того, что происходит. Нужно, нужно понять, чем недовольны люди. Нужно не просто играть в эту предвыборную э, кампанию, в эту предвыборную кампанию, как в, э, на футболе. Мы пришли сюда не для того, чтобы забить гол в ворота друг друга. Нужно понять, что, э, что эта предвыборная кампания, та же, как и всякая другая, э, целью своей должна ставить выявить проблему общества проанализировать их, оценить и, и дать соответствующую адекватную оценку и, и ответ ожиданиям подавляющего большинства населения. Вот когда я буду чувствовать и буду понимать, что такие пути решения проблем найдены, тогда я буду чувствовать себя действительно победителем. А так просто посчитать проценты и получить удовлетворение считаю неправильным. Вы упомянули два вида спорта. В вторую вы сказали о воле, а какие другие вида спорта вас привлекают? И чем вы еще занимаетесь для поддержания вашей физической формы? Я очень люблю горные лыжи. А вообще занимаюсь по утрам физкультурой, плаванием. Почти ежедневно, практически ежедневно. И юдо? Дзюдо довольно редко, к сожалению Это требует э, особых условий Требует партнера э, Но время от времени Я позволяю себе Заниматься дзюдо со своими Друзьями, с, которых, с которыми Я занимался еще В детстве, в юношестве Которые до сих пор продолжают оставаться в спорте Либо в качестве спортсменов Либо в качестве тренера. Господин, Денка, позвольте сейчас перейти к другой теме, другому немного да? о Чечне. Вы а, а, говорили о том, что это действительно а, средоточие кривититета, укрепленная крепость. Скажите, что больше а, всего вызывает сильные сильные негативные чувства по отношению к Чечне? Что больше всего у вас заметили? У меня вообще нет никаких негативных чувств по отношению к Чечне. Меня вообще ничего не злит и совершенно ничего не раздражает, когда я думаю о Чечне. Когда я думаю о Чечне, я думаю прежде всего о том, что чеченский народ стал жертвой международного экстремизма. И думаю о том, что Простые люди в Чечне страдают от той политики, которая проводилась в России в последние годы. Ведь хочу обратить ваше внимание на то, что на то, что Чечне была предоставлена де-факто, я хочу это подчеркнуть, де-факто полная государственная самостоятельность с 1996 года. На территории Чеченской Республики были целиком и полностью демонтированы все, абсолютно все органы власти и управления России. Не было ни вооруженных сил, ни полиции, ни судов, ни прокуратуры, не было местных органов власти и управления. Ни одного федерального органа власти и управления, ни одного полицейского и ни одного солдата России на территории Чечни не осталось. Россия была целиком, Чечня была целиком и полностью предоставлена себе. По своим собственным законам был избран президент. Избрание проходило по законам, которые не соответствовали Конституции России. К сожалению, никакого внятного государственного образования на территории Чечни не получилось. Этим вакуумом воспользовались экстремистские силы которые разбили территорию Чеченской Республики на отдельные маленькие образования. Во главе каждого образования, вне всякой Конституции, вне всяких законов, стал лидер, так называемый полевой командир. Получилось что-то вроде мини-Афганистана. И вот они и были реальными властителями судеб этой небольшой территории, этого небольшого... И гордого, конечно, народа. И дальше началось то, что привело к той трагедии, с которой мы столкнулись сегодня. Началось освоение этой территории вот этими экстремистскими силами. Началась подпитка из-за рубежа оружием, деньгами, наемниками. А за, за этим, кстати сказать, за все эти годы территорию Чеченской Республики покинуло 220 тысяч русских, представьте себе только эту цифру, и 550, 600 примерно, тысяч чеченцев. Они все проголосовали ногами, они все бежали от этого режима. Потому что все эти годы там не работали школы, там не работали больницы, поликлиники, людям не платили заработную плату и пенсии. Несмотря на то, что Россия перечисляла все эти средства в Чечню для социальных выплат. Все было Украдено абсолютно все. Люди не могли жить в таких условиях. И вот это голосование ногами, массовый исход мирных жителей, вне всяких боевых действий, продолжался три года. Я уже не говорю о буквальном геноциде русскоязычного населения, о массовых расстрелах и истреблениях, о расстрелах на площадях, об убийствах и захвате заложников. Похищение людей, наркотики и фальшивое маничество приобрело массовый характер, абсолютно массовый характер. Дело дошло до того, что наши граждане из прилегающих к Чечне регионов начали бросать свои жилища и уезжать в другие регионы Российской Федерации. Но, как вы знаете, этим же не закончилось. Все это, я бы сказал, безответственное отношение всех органов и ветвей власти в России к тому, что происходило в этом регионе нашей страны, привело к тому, что бандиты обнаглели окончательно. Им стало недостаточно той территории, на которой они находились. И они перешли к более решительным и более агрессивным действиям. Летом прошлого года, как вы знаете. А если не знаете, часто я сталкиваюсь, сталкиваюсь с тем, что западный читатель и зритель не знает этого часто. Я бы хотел, чтобы это обязательно прозвучало в эфире. Летом прошлого года было совершено не спровоцированное никем и ничем нападение на республику Дагестан на соседнюю с республику Дагестан это крупномасштабное вторжение было осуществлено большой группой лиц несколько тысяч человек с тяжелым вооружением они пришли на территорию республики Дагестан тоже кстати мусульманской республики и прямо провозгласили цели с которыми они пришли они ведь пришли на территорию Дагестана не для того, чтобы отстаивать независимость Чеченской республики. Они прямо сказали, что они пришли в Дагестан для того, чтобы отторгнуть от российской территории дополнительные территории, от Российской Федерации дополнительные территории и образовать новое огромное государство от Черного до Каспийского моря. По сути своей, это прямая агрессия. А после того, как их многократно с территории Дагестана выбили, прежде всего выбили благодаря прямому участию в боевых действиях местного населения, которое с оружием в руках начало защищать свои дома. Бандиты совершили нападение на жилые дома в Москве, Волгодонске, других крупных регионах и городах Российской Федерации. И как бы в знак возмездия взорвали и уничтожили почти 1500 мирных жителей. Разумеется, для нас с этого момента стало понятно, ясно и очевидно. Если мы не нанесем удар по э, самому гнезду терроризма, по их базам, которые расположились на территории Чеченской Республики, мы никогда не избавимся от этой заразы и от этой гангрены. Своими действиями террористы вынудили нас э, к такого рода э, развороту событий. И я думаю, что просто они не ожидали наших решительных действий. Разумеется, что в ходе этих операций э, страдал мирное население. И когда я думаю о Чечне, я сейчас возвращаюсь к началу вашего вопроса, то я думаю прежде всего о том, что наша обязанность, святая обязанность, обезопасить наших граждан от, от, от угрозы терроризма, где бы они ни проживали, на территории Чеченской Республики, либо вне ее пределов. Все это наши граждане, мы обязаны о них позаботиться, и мы сделаем это. Господин Атанай, вы знаете о тех мнениях, которые являются нередкостью Российской стране в отношении совершения военных преступлений. Как вы думаете, действительно ли российские войска были замешаны в совершении таких акций? имеется ли я бы дал, если вы позволите, несколько более расширенный ответ и продолжил бы практически ответ на предыдущий ваш вопрос. Вот когда советские войска вместе с нашими союзниками во Второй мировой войне, с британцами, с американцами, с другими европейцами освобождали города Германии от нацизма, то мирное население страдало. Сегодня немецкий народ вместе со всем цивилизованным миром отмечает 8 мая как день победы над нацизмом и над фашизмом, как свой собственный день победы. В конечном итоге все поняли, что эти страдания были направлены на то, чтобы... Освободить сам немецкий народ. Вот террористы, которые захватывают сотнями ни в чем не повинных людей, содержат их в подвалах, пытают и придают казни, хочу подчеркнуть, ни в чем не повинных людей, не по политическим соображениям, а с целью получения выкупа исключительно по криминальным мотивам. И, насколько мне известно, граждане вашей страны тоже страдали от этого бандитизма. Вот бандиты такого рода, чем они лучше, чем, чем нацистские преступники? Мы освобождаем чеченский народ от этой заразы и исходим из того, что мы обязаны это сделать в интересах самого чеченского народа и других народов Российской Федерации. Мы постоянно подчеркивали и подчеркиваем. Все наши действия направлены на то, чтобы минимизировать эти потери. На самом деле, никаких крупных потерь среди мирного населения не было и нет. Мы знаем, что одна из форм борьбы – это информационная борьба. Те кадры, о которых вы упомянули, кадры, опубликованные, предъявленные международной общественности немецким телевидением, сегодня опровергаются нашими журналистами. Как вы знаете, одна из ведущих нашей газеты «Известия» опубликовала информацию действительного автора этих снимков, который обвинил своего немецкого коллегу в фальсификации. Спросту говоря, немецкий журналист просто купил у нашего журналиста эту пленку, и на ней изображен факт захоронения погибших в ходе боевых действий боевиков. Это все было преподнесено международной общественности как доказательство пыток и расстрела пленных. Ничего общего с действительностью не имеет. Абсолютно уверен в том, что ничего общего с действительностью не имеют и другие так называемые факты, в кавычках, вбрасываемые на самом деле нашими противниками из числа так называемых международных террористов. У них хорошо отлаженная система связи, информации и распространение этой информации через своих пособников в, в некоторых кругах на, на Востоке, которые используют имеющиеся в их распоряжении и нефтедоллары, и каналы информационного обеспечения, и финансовые структуры, давно уже и успешно функционирующие во многих странах. Западной Европы и Северной Америки. Это не более чем как линия борьбы и противостояния. Повторяю, ничего не имеющего общего с действительностью, полная ложь и фальсификация. Да и у нас нет никакой необходимости, нет никакой необходимости воевать с мирным населением. Ведь э, хорошо известно, что наши войска э, занимают крупнейшие населенные пункты Чечни с помощью чеченского народа. Прямой поддержкой чеченского народа без одного выстрела. Какой смысл нам вести какие-то действия в отношении мирного населения? Мы рассчитываем на их поддержку и получаем поддержку мирного населения. Зачем же нам восстанавливать против мирного населения? Да, вот тот журналист который, из, может, из говорит о том, что его расстреляли. Распоряжение вы знаете мы, я думаю что мы дойдем с вами и до политических проблем должен сразу свою позицию определить по отношению к прессе без свободной прессы в условиях демократического общества нет никакой обратной связи между институтами власти и народом. В этой связи могу сказать, что вот, и это очень важно для власти. Важно сохранять этот институт. И я сейчас хочу, чтобы вы поверили в мою искренность, и она, на мой взгляд, будет сейчас очевидной. Мы, я лично, рассматриваем чеченский народ как один из народов России. Мы хотим оказать помощь чеченскому народу и способствовать тому, чтобы на земле Чечни наконец наступил мир. Без сотрудничества с самими чеченцами это абсолютно невозможно. Поэтому, если есть факты жестокости, нарушения закона, отношению к местным мирным гражданам, то это идет в разрез с теми целями, которые ставит перед собой политическое руководство России и я лично. Если такие факты вскрываются, разумеется, если есть люди, которые нарушают закон, они вскрывают это, но если есть инструмент, который помогает вскрыть эти факты, то эти люди работают на достижении тех целей, которые я сам лично перед собой ставлю. И, и разумеется, эти факты будут расследоваться. Более того, военная прокуратура активно работает на Северном Кавказе. И а, любое нарушение закона сразу попадает в поле зрения военной прокуратуры. Если мы имеем дело с представителями прессы, которые дают достоверную информацию, мы их будем за это только благодарить и э, будем всячески способствовать тому, чтобы они чувствовали себя, э, э, исполняя свои служебные обязанности, в безопасности и комфортно. Когда закончится эта война, планируете восстановить Розный, где появился и вы выключите Или же вы, о, как я считаю, в качестве мамы? Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы восстановить и Грозные, и другие населенные пункты. Хотя, должен вам сказать, что другие населенные пункты не пострадали так, как Грозный. Вообще, серьезных нарушений, кроме как в Грозном, на самом деле больших разрушений в Чечне нет. Гораздо большее нарушение на мелких и средних населенных пунктов как раз в Дагестане, в республике, на которую было совершено нападение. Мы не думаем, что нужно делать какой-то памятник этой войне в виде невосстановленного грозного. Наоборот, насколько мне известно, местные жители хотят восстановления, и мы будем все делать для того, чтобы город был восстановлен. А когда, по вашему мнению, это Вот буквально вчера вечером в одном из горных районов, где были еще сосредоточены достаточно крупные банформирования. нашим вооруженным силам удалось нанести несколько очень мощных ударов мне кажется что вооруженное организованное сопротивление с этого момента практически уже невозможно хотя практика ближайшего времени покажет нам насколько я прав в том что я сейчас сказал вообще должен вам Подчеркнуть, что этих бы вооруженных действий вообще не было, если бы не было, как я уже об этом сказал вам в середине нашей беседы, не было бы нападения на соседнюю республику Дагестан. Ведь люди, которые пришли в Дагестан, они пришли не под лозунгом независимости Чечни, они пришли за другими землями и пришли за другим народом, который их туда не звал пришли с разрушениями и с убийствами. Поэтому наша основная задача – это не решение проблем независимости Чечни в ходе военных действий. Наша основная задача – разбить те международные банды, которые были созданы с помощью радикальных сил, базирующихся сегодня в Афганистане и вот вообще в этом регионе мира, и предоставить чеченскому народу и другим народам, которые проживают вместе с ним и рядом с ним, самостоятельно в ходе политических, с помощью политических инструментов решать будущее своей республики. Я думаю, что в самое ближайшее время военная фаза операции будет закончена. Потребуется какое-то время на то, чтобы восстановить социальную сферу, школы, больницы, учреждения для стариков, восстановить снабжение восстановить элементарные органы управления на местах, муниципальные органы управления. Это потребует какое-то время, но это уже не будет связано с какими-то боевыми действиями, с применением вооруженных сил. Да, мы исходим из того, что правоохранительные органы, специальные органы, контрразведка будут там активно работать по, по поиску и главарей бандформирования, и активных участников тех, которые не сложили оружие. Хочу обратить ваше внимание на то, что по моей собственной инициативе парламент принял уже однажды закон об амнистии, а сейчас продлил действие закона об амнистии. То есть мы предоставляем возможность всем, кто готов сложить оружие и перейти, и перейти к политическим процедурам решения проблем, предоставляем ему возможность это сделать. Так вот, после того, как будут закончены боевые действия, а мне кажется, что... Это уже не за горами. Мы проведем определенное время, потратим определенное время на восстановление социальной сферы и элементарных органов управления. А следующий этап будет использование политических средств для решения принципиальных вопросов будущего Чеченской Республики. На самом, деле, me, на, самом деле, на самом деле, современная цивилизованная мысль предоставляет нам массу вариантов, массу вариантов решения этой проблемы. Я имею в виду проблему будущего Чечни. У нас нет цели, мы не ставим перед собой задачу загнать народ в угол, в пещеру. Больше того, мы полагаем, что было бы неверно создавать и у чеченского народа синдром побежденного это люди должны понимать, что они не побежденный народ, а освобожденный народ, освобожденный от, от давления извне. И мне кажется, что используя и опираясь на определенные силы в самой Чеченской республике, мы такую задачу вполне можем не только поставить, но и добиться ее решения. А наверное, было бы неплохо вы сами уже о информации. И увидел именно то, о чем он Конечно, согласен, но именно в этом направлении мы и действуем. У нас значительно э, упрощен порядок работы и аккредитации иностранных журналистов э, в Чеченской Республике, вообще на Кавказе. Мы с вами уже говорили о том, что представители власти заинтересованы в получении объективной информации о происходящих событиях. Не только общественность, но и мы сами заинтересованы в получении объективной информации. Это инструмент, который, которым и мы должны воспользоваться. Единственное, что нас здесь беспокоит, это вопросы безопасности. Как вы знаете, к сожалению, в силу того, Ситуация, которая сложилась в Чеченской Республике, в силу того, что там с самого начала практически не было единого начала, не было никаких внятных правил поведения, на которые можно было бы ориентироваться, не было никаких гарантий соблюдения этих прав, к сожалению, мы имели потери, в том числе и в журналистском корпусе. Были и, и, и убиты, и пропавшие без вести до сих пор в в качестве заложников содержится свыше 250 человек, среди них много иностранных граждан, в том числе и представители прессы. Поэтому это тот фактор, который мы не имеем права не учитывать. И именно этими обстоятельствами определя... объясняются определенные правила, которые мы вынуждены там вводить. Иначе... Извините, нас тоже никто не поймет, если мы бездумно туда, взяв на себя обязательство обеспечить безопасность, не сделаем этого. Но мне кажется, это цивилизованный способ общения, в том числе и с представителями прессы. Ничего нового мы здесь не придумали. И важно только понять и сделать эти правила доступными, прозрачными и приемлемыми. Вы сказали, господин представляющий, что военная операция в скором времени должна быть Как вы думаете, сколько времени понадобится для политического для решения разрешения этой ситуации? Мне кажется, что какое-то время, несколько месяцев, понадобится на восстановление социальной сферы. После этого, после этого мы, конечно, я уже говорил, будем переходить к политическим процедурам, будем привлекать широкие круги общественности в Чеченской и в самой Чечне, и в других регионах Российской Федерации. Очень много чеченцев проживает в других регионах России, в Москве, в крупных городах и в сельской местности. И они тоже имеют право принять участие в этих процессах. Но, но мне кажется, это займет несколько месяцев. На, на первом этапе я полагаю, что сам факт участия населения Чеченской Республики в выборах президента Российской Федерации, избрания от Чеченской Республики депутатов в Государственную Думу, это уже начало этих процедур. К этому мы перейдем в самое ближайшее время. Uh, Tudin, uh, uh. Скажите, если не. Uh, если нет, слов о а, Вашем нет. видении НАТО, рассматриваем НАТО в качестве а. потенциального противника, сопернича или врага, или потенциального партнера? Россия — это часть европейской культуры. И я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Поэтому, поэтому с трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Мне кажется, что сам факт постановки вопроса подобным образом не только ничего хорошего не принесет ни для остального мира, ни для России, но сам факт постановки вопроса уже себе, сам по себе наносит определенный ущерб. Россия хочет равноправных, доверительных отношений со своими партнерами. Проблема для нас заключается в том, что происходит попытка подмены выработанных ранее инструментов принятия решения в мире, главным образом в вопросах обеспечения международной безопасности. А этот, эти инструменты, как мы знаем, находятся в распоряжении Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН. Нам показалось, что происходит подмена этих инструментов другими механизмами. Может быть, это и целесообразно, но только в том случае, если Россия будет иметь возможность принимать участие в выработке этих решений. Ситуация, при которой решения принимаются в одном месте, а распространяются или затрагивают наши интересы без нашего участия, решения принимаются без нашего участия, а затрагивают наши интересы, такое положение, конечно, вряд ли сможет удовлетворить не только Россию, но и Великобританию, и другие европейские страны. Я думаю, что вот, разговаривать с Россией вот в таком режиме, малоперспективное занятие, оно вредное для международного сообщества, для Европы, для НАТО и для России. Мы стремимся к равноправному сотрудничеству, к партнерству. Мы полагаем, что речь может идти до, до, более, до более высоких степеней интеграции с НАТО. Только в том случае, повторяю, если Россия будет равноправным партнером. Мы, вы знаете, постоянно высказываем свое отрицательное отношение к расширению НАТО на восток. Но ведь, а, в конце, концов, Россия, Россия, наверное, могла бы... Почему нет? Почему нет? Значит, э, э, я не исключаю такой возможности. Э, повторяю, в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером. Я хочу это подчеркнуть особо. Э, вот э, та ситуация, которая была зафиксирована в основополагающих принципах э, организации объединенных наций, она зафиксировала положение в мире на момент окончания Второй мировой войны. Допустим что ситуация изменилась. Допустим, что есть желание у тех людей, которые видят изменившуюся ситуацию, изменить и инструменты обеспечения международного мира и безопасности. Но сделать вид, что... Или исходить из того, что Россия здесь ни при чем, и исключить его из этого процесса, Вряд ли возможно. Здесь, э, здесь возможны только какие варианты? Э, устранение полностью, устранение России с международной арены. Э, не знаю, возможно ли это сегодня. Мне кажется, что это абсолютно нереально. А если это так, то э, тогда все мы должны подходить к этим проблемам серьезно. И э, ни у кого не должно быть иллюзий, что что у кого-то есть такие преимущества, которые этот кто-то может использовать во вред своим партнерам. Нас настораживает вот этот подход. И когда мы говорим о своем несогласии с расширением НАТО на восток, мы имеем в виду не, не свои особые амбиции в отношении каких-то регионов мира. Кстати сказать, мы никогда никакой регион мира не объявляли зоной своих национальных интересов. Я вот лично предпочитаю говорить о стратегическом партнерстве. Зона стратегических интересов какого-то конкретного региона – это прежде всего интересы тех людей, которые живут в этом регионе. Так вот, когда мы возражаем против расширения надо на Восток, мы не говорим о том, что у нас там какие-то особые интересы. Мы думаем прежде всего о том месте в мире – которая занимает сегодня и будет занимать завтра наша собственная страна. Если нас пытаются исключить из процесса принятия решения, вот, вот это вызывает опасения и раздражение с нашей стороны. Но это не значит, что мы готовы захлопнуть дверь и, и замкнуться, заниматься изоляционизмом. Конечно, нет. Мы предлагаем... Партнерство во всех направлениях совместной деятельности, в том числе и в вопросах безопасности. Кто по вашему мнению на в на настоящее время да, является ближайшим союзником России? Я уже сказал о том, что, что Россия это страна европейской культуры, поэтому нам бы очень хотелось считать, что Страны, близкие к нам и географически, и ментально-культурно, являются нашими э, серьезными партнерами. Что они сами рассчитывают и рассматривают Россию как своего стратегического партнера. Но Россия это и не только европейская, это азиатская страна, это евроазиатская страна. У нас огромные границы с другими соседями с не менее могущественными державами на Востоке. Поэтому мы до сих пор проводили и дальше будем проводить сбалансированную внешнюю политику и не меньшее внимания уделять нашим партнерам не только в Европе, но и в других регионах мира. На наш взгляд, такой подход к позиции, такой подход России к определению своих партнерских отношений достаточная гарантия стабильности в мире в целом. И мы будем придерживаться именно такой тактики и стратегии развития наших международных отношений на ближайшую перспективу. If you, if election, China... Но, но, но вообще-то у нас есть шутка. Вообще-то у нас есть шутка, что самыми главными союзниками России являются армия и военно-морской флот. Ну, это шутка. <смех> win, Если вам повезет, что его победу на right. выборах, right. uh, Китай – это один из наших основных партнеров. И мы будем без всяких сомнений развивать добрососедские отношения по, всех, по всем направлениям деятельности. У нас огромная общая граница. У нас много общих интересов, у нас неплохие экономические связи. Но что касается первого визита, то я бы не придавал ему самому факту первого визита, особого демонического значения. Это будет зависеть от складывающейся текущей обстановки и от тех конкретных задач, которые возникают ежедневно, ежеминутно. Но, конечно, это будет зависеть и от уровня отношений России с отдельными государствами мира. Но это решение, конечно, будет принято. Вы как в Я был в Соединенных Штатах два раза, но очень непродолжительное время. Были деловые поездки. И пару раз был в Великобритании по приглашению Министерства иностранных дел вместе с бывшим мэром Петербурга господином Собчаком. Мы были в Эдинбурге, в Лондоне, в Манчестере. А Манчестер это город по братим Петербурга, поэтому у нас между городами традиционно были неплохие отношения всегда то что вы сказали довольно интересно наши зрители всегда интересуются питания uh, значит у вас есть опыт общения с инвекционными это очень интересно теперь с вашего позволения по другому вопросу я хочу как сообщают организованная преступность широкое распространение на в России экономии. Ну, во-первых, чтобы закончить с предыдущим вопросом, я хочу сказать, что на этом не ограничиваются все мои контакты с представителями западных стран. Как вы знаете, в Петербурге я возглавил комитет по внешним связям. И вторая моя поездка в Великобританию была связана с ежегодной сессией Европейского банка реконструкции и развития, куда я был приглашен, потому что в предыдущий год организовывал сессию банка в Петербурге. И вообще у города, где я работал в течение семи лет, очень много контактов с иностранными государствами, с своими партнерами, и в политической сфере, и в экономической. Но если вернуться к тому, к тому, что вас сейчас интересует по поводу криминального освоения экономики, я бы хотел сказать вот что. Мы с вами говорили о Чечне. И никто не будет оспаривать положение, согласно которому Чеченская Республика действительно превратилась в один из анклавов преступности. И наркотики, и похищение людей, и э, фальшивомонечество, и так далее, и так далее. Но это не самое главное. Самое главное и самое опасное для России заключалось в том, что она превратилась в неподконтрольный никому преступный анклав. Оттуда могли приехать киллеры в любую точку России, ведь границ не было. Совершить любое преступление и скрыться на, на территории Чечни – имея в виду, что они становятся полностью неподконтрольными федеральным властям. А местные органы власти на них никакого внимания не обращали в силу того, что их там просто не существовало. Но, и, и потом ведь началось криминальное освоение всей экономики России. Вот такими террористическими методами. Спросите, пожалуйста, у любого более или менее известного предпринимателя. Вот сам факт наличия такой не подконтрольный никому, разлагающий всех и вся территории, был огромным дестабилизирующим экономику-фактором, влияющим на рост преступности. Но если позволено этим, почему мне нельзя? Вот простая логика. Но это, конечно, не единственное, что, что являлось питательной базой преступности, которая распространялась в экономической сфере. На самом деле... И ситуация, которая сложилась на Северном Кавказе, и ситуация в экономике, это проявление другой, более серьезной болезни. Это разболтность всего государственного механизма. Проблема, одна из самых главных проблем России на сегодняшний день заключается в том, что государство не может, до сих пор не могло эффективно выполнять одну из главных своих функций. Государство до сих пор не могло выполнять и гарантировать, точнее, выполнение тех правил и тех законов, которые принимались обществом, принимались парламентом, и которые были востребованы жизнью. И вот эту нишу слабого государства заполняли криминальные силы. И именно слабостью государства пользовались преступники, работающие в сфере экономики или пытающиеся работать в сфере экономики. Вот оценки того, что 40, 20, 35 процентов экономики является теневой и подчинено криминалу, они носят очень условный характер. Но ясно другое, что вот те элементы слабости государства, о которых я только что сказал, они являются очевидными и это одна из тех проблем, одна из тех задач, которая стоит перед страной и которая должна быть э, устранена. Интересно, смотрите на текущую экономическую ситуацию в целом на то, что стала. Прошлый э, период состояния. Вы сказали, ну, вот у меня такой довольно. Довольно интересный вопрос. Когда вы лично осознали, что Проблема, система, я, я, я, я, я, я, система уже не работает? Ну, это было как раз в начале 90-х, в конце 80-х годов, когда стало ясно, что тот уровень жизни, который э, к которому стремится население, и те стандарты жизни, от которых не может отказаться политическое руководство в качестве одной из основных целей, что они недостижимы с помощью тех механизмов силы и средств, прежде всего, в экономике, которые используются. Это первое. Второе. Абсолютная тревога возникла тогда, когда стало ясно, что даже, даже самые современные, современные достижения нашей фундаментальной и прикладной науки не могут быть реализованы на имеющейся у нас технологической базе. Еще в больше уныния повергало сознание того, что эта технологическая база и не может быть развита в рамках той экономической системы, которая внедрялась все эти 70 лет на территории России. Вот э, все это в комплексе, это осознание где-то э, пришло, я думаю, что в середине или в конце 80-х годов. Наибольшую тревогу, самое печальное было то, что э, стало очевидным к этому времени, что так называемые экстенсивные пути развития, то есть пути развития экономики путем увеличения энерго энерговложения в наш общенациональный продукт большего количества энергии, металла, людских ресурсов, материальных ресурсов, вообще наших природных богатств не дает нужного эффекта и больше того. Россия начинает проигрывать по существу в международном соревновании, международном соревновании между ведущими странами мира. Вот все это, конечно, не просто приводило к мысли о том, что такое положение терпимо дальше быть не может, но вызывало, повторить чувство тревоги оказалось, что впереди а, осознания этих проблем. Обычно думают, что это в сторону, а, аппарат, ну, в случае, они, провели, КГБ это была большая организация, перед ней стояло много задач, поэтому какая-то часть сотрудников КГБ, которая имела возможность ознакомиться с передовыми мыслями, с передовыми технологиями, имела большое количество контактов с Западом. Те действительно, действительно думали, а может быть даже и руководство, как бы располагающее большим массивом информации, понимали серьезность ситуации и наверняка были этим обеспокоены. Но в то же самое время нужно признать, что все-таки одна из основных задач КГБ заключалась в том, чтобы сохранить существующий режим. И, конечно, я думаю, что, во всяком случае, руководство комитета госбезопасности было поставлено в довольно сложную ситуацию. С одной стороны, наверняка люди думали о том, что нужно сделать для того, чтобы сделать экономику более эффективной, а страну в целом более конкурентоспособной, а с другой стороны, искали пути сохранения прежнего, прежнего режима. И это была сложная задача, которая привела к конфликтам, я думаю, в высшем руководстве, в том числе и на заре, и в ходе так называемой перестройки. А, вот, зарядное, многие диалоги еще с детских лет мы читали, а, то есть, если вы читали о Тарьма Кемпера, Джеймсом Бондом. Действительно, а, это было количество? Вы знаете, у нас есть свои герои, и они не театральные. Так что Джеймсом Бонтом, Бондом мне, мне никогда не хотелось быть. А вот, работать в органах безопасности мне действительно хотелось у меня возникло такое желание где-то в школе еще но как у, и у многих молодых людей много разных возникает идей и... у меня была не только одна мечта я хотел в одно время быть летчиком в другое время хотел быть моряком на каком-то этапе возникло желание работать в органах безопасности именно действительно именно во внешней разведке это правда и, и... в общем да мне кажется что Вообще, работа в информационной службе, а разведка – это прежде всего информационная служба, всегда идет на пользу. Я не знаю, имели право об этом говорить, но думаю, что господин Генри Киссинджер на меня не обидится. В одной из бесед с ним, когда я ему сказал о том, что я работал в разведке, он отреагировал мгновенно. Он сказал, да, все приличные люди начинали свою карьеру в разведке, я тоже. Поэтому, да, поэтому э, хочу подтвердить, что действительно работа в, в службе внешней разведки сыграла довольно позитивную роль. Уверен и в моем общем развитии, и с точки зрения получения каких-то навыков работы с людьми, и, и с э, информацией, и, и просто... Просто дисциплинировала в значительной степени. Все это пошло на пользу. И, и не только работа непосредственно в Германии, но и на территории бывшего Советского Союза в России. Но я должен сказать, что вот, внешняя сторона как бы, вот, этой деятельности, и вы упомянули про, про Бонда, она не очень привлекала. Привлекала прежде всего... Ну, наверное, возникло все это на основе, на основе фильмов, литературы. А, а вы знаете, в, в Советском Союзе прежде всего пропагандировались не внешние эффекты, а воспитывались чувство патриотизма, любви к Родине, к Отечеству. И все это довольно талантливо подавалось и в кинолентах, и в книгах, в журнальных статьях. Все это было сделано на высоком профессиональном уровне. Поэтому ничего удивительного нет, что это воздействовало соответствующим образом на формирование моих представлений о том, как нужно построить свою собственную жизнь. Еще один вопрос в отношении создания собственной жизни. Когда у вас впервые появились идеи о том, что вы могли бы действительно основать обязанности президента России? Я думаю, что после того, когда президент Ельцин предложил мне стать исполняющим обязанности президента. До этого, учитывая довольно сложные процессы, которые происходят в стране в целом, в экономике страны, в политической сфере, в ситуации на Кавказе. Я по-настоящему серьезно об этом просто не думал. Я думал над тем, что передо мной стоят совершенно прагматические, конкретные задачи сегодняшнего дня и на какую-то ближайшую перспективу. Но для себя лично я не выстраивал таких амбициозных планов, как занять пост президента России. Uh, Там вот uh, такая история. Я не вел написано со ссылкой на журнал Newsweek, что вы когда-то после своих uh, двоих людей, вот бежали, не совсем так. Ну, у нас действительно загорелся дом, который мы строили пять лет. Вот после того, как мы туда Заселились, уже прожили там где-то полтора месяца, возник пожар, Он возник внизу, в подвале. Стало ясно, что справиться с пожаром будет тяжело. Это совершенно неожиданно, очень быстро огонь распространялся. Я снизу крикнул, чтобы все выходили из дома. Моя младшая дочь, она послушалась мгновенно, она даже не понимающая, что происходит, она сидела на кухне и ужинала, она тут же все бросила и, и выбежала на улицу, не спрашивая, почему. Это послушная девочка, и это, как видим, не всегда вредно. А вот вторая дочь, она была на, наверху, она уже ложилась спать, и она не могла уже выйти из-за едкого дыма, из-за того, что огонь распространялся уже распространился уже наверх. Мне пришлось взять, взять ее и еще одну знакомую, которая у нас находилась в гостях вместе со своим мужем и тоже с дочерью, связать простыни и с балкона сначала спустить вниз дочь и вот нашу знакомую, а потом уже спуститься самому по этим связанным простыням. Это, это было... Серьезной опасностью. Но я не хочу сказать, что был совершен какой-то особо героический поступок. Ничего особенного не потребовалось. А ваши которые как известно, что... Я думаю, что это лучше спрашивать у них. Но насколько мне известно. Такие представления уже есть. Одна хочет быть экономистом, вторая хочет работать в области дизайна, что называется в некоторых странах Европы внутренним архитектором. Хочет быть внутренним архитектором. Вот, но это пока им 14-15 лет. Нужно посмотреть, что будет, что будет через год, через два, через три. Насколько важен Бог или вопрос вообще себе? Вы понимаете, uh, Вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы. Знаете, на мой взгляд, обсуждение этой темы публично контрпродуктивно. Потому что человек, который говорит о Боге публично, не имеет его в сердце. Мне так кажется. Вот дело даже не в моей семье, дело, на мой взгляд, в России в целом. У нас на каком-то периоде нашей истории были утрачены, были утрачены моральные ценности, в которые мы все верили. А исконно русские ценности, новые ценности не приобрели еще достойного места в сознании каждого нашего человека и общества в целом. Наша первейшая задача восстановить доверие друг к другу. Граждане должны доверять власти, власть должна доверять гражданам и чувствовать, чего они хотят. Должна прямо и честно заявить о том, в каком положении мы находимся, на что мы можем рассчитывать и что мы получим в результате действий одним или другим образом. И предоставить гражданам выбор. Вот это и есть настоящая предвыборная борьба. Вот если мы будем действовать откровенно и предельно честно, то тогда можно будет сказать, что у нас есть Бог в сердце. Сейчас, когда вы окидываете в себя в сильную и в основном к более свободному как, как вы бы сказали, да, как вы сказали, да, как бы вы самая частная пульточка, да, как я тебя обучусь, вот, посредине да, бли, да, ближе к да, цели, далеко от цели? Мне кажется, что Россия сфор... не только ясно сформулировала основные принципы, на которых она развивается, но и в значительной степени создала каркас этих ценностей. Важно только, чтобы, важно только, чтобы сознание правильности выбранного пути было незыблемым у подавляющего большинства населения. И в этом смысле мы добьемся окончательной победы только тогда, когда каждый рядовой гражданин почувствует, что те ценности, которые мы предлагаем, ведут к позитивным изменениям в их повседневной жизни. Что они стали жить лучше, питаться лучше, что они чувствуют себя в безопасности и так далее. В этом смысле можно сказать, что мы еще далеки от цели. И думаю, что мы еще только в начале пути. Но у меня нет сомнений в том, что путь, который мы избираем, абсолютно верен. И наша задача заключается в том, чтобы идти по этому пути, делая нашу политику предельно открытой и понятной большинству наших сограждан. Пожалуйста, я хочу вас тоже поблагодарить. И чтобы поставить окончательную точку, хотел бы сказать следующее. Вот когда вы меня спросили о том, где мы находимся, на, на каком отрезке пути развития, как я себе это представляю, вы знаете, у меня возникла мысль следующего характера. Вот Очень важно, на мой взгляд, для любого человека, который занимается либо пытается заниматься политикой, понимание того, где мы все находимся. Я думаю, что это очень важный вопрос для любого человека, который претендует на то, чтобы руководить, начиная от маленького коллектива какого-то небольшого предприятия, либо фирмы, либо целым государством. Вот, в принципе, я родился, не в принципе, я родился в семье рабочих. Я закончил Ленинградский университет, а затем защитил диссертацию в области экономики. И всю жизнь как бы общался с людьми, которых мы называем интеллигенцией. У меня очень много личных друзей среди деятелей искусства, образования, культуры. В то же время около 20 лет был офицером. И представляю себе, чем живут военнослужащие, представляю их проблемы. Вот э, Уже почти 10 лет, хотя и на региональном уровне вначале, и уже вот 4, почти 4 года здесь, в Москве, занимаюсь политической деятельностью. И поэтому как бы, э, более-менее представляю, что думают, и именно, о чем мечтают люди, которые занимаются политикой. Все это дает мне основания полагать, что я тонко чувствую во всяком случае, мне так кажется, то, чем живет рядовой российский гражданин. И это дает возможность определить текущие потребности конкретного гражданина и определить, определить вот ту точку, о которой вы спросили, на которой находится страна. А это дает возможность выбрать и ориентиры. Мне бы очень хотелось, чтобы вот такое чувство сохранилось на будущее. Потому что утрата вот этого чувства контакта с рядовым гражданином своей страны может дорого стоить любому человеку, который занимается, либо претендует на то, чтобы заниматься политикой. И я вас тоже хочу поблагодарить за эту совместную работу. Спасибо И вам тоже Россия, которая то все как -то очень хорошо выкладывается в комплекс, что вы сказали о том, чтобы не связи с Это действительно моя личная фраза. Это соответствует действительности. Мы вообще должны стремиться, особенно в области экономики, к тому, чтобы руководствоваться принципом экономической свободы. К этому, к максимальной экономической свободе мы должны стремиться. Но при этом мы должны точно и ясно себе представлять, что государство, государственные инструменты, институты государства не только ставят перед собой задачу, но могут и будут исполнять те правила и те законы, которые востребованы обществом. Вот Это, это, это крайне важно. Это одна из ключевых проблем сегодняшней с Россией. Спасибо.